Так, ну вот, смотрите, э, это 5-миллиметровая сталь, э, не лист, вот такой кусок. Очень жалко, она мне очень нужна, но ради опыта <coughs> придется ее испортить. В общем, э, это 5 миллиметров, как я сказал, э, чтобы быть более точным. Я уверен, конечно, что вряд ли он сможет ее разрезать, ну, как видите, 5, 5 миллиметров. Вряд ли газогенератор сможет ее разрезать, но я думаю попробовать стоит. Энергии, конечно же, требуется для нагрева такого количества металла. Требуется гораздо больше. Да и самое главное, тут, наверное, даже не в энергии, тут дело в горелке. Горелка абсолютно для этого не подходящая. Вы видите, насколько она мала. Да, не хватает газа для того чтобы сдуть расплав металл плавится отлично но давление газа не хватает для того чтобы это все сдуть Нет, вы знаете, режет. С большим трудом, но режет. А это говорит о том, что 3-4 миллиметра будет резать без вопросов. режет. Вот такие сопли некрасивые получаются. Это газогенератор С-400. Ну, то есть вы видите, да, что для резки с соплями, естественно, с соплями энергии достаточно. То есть 3-4 миллиметра можно будет резать. Но, вы знаете, я уже давно пытался проверить один нюанс. Здесь можно э, использовать энергию водорода для расплава, а для того, чтобы сдувать вот это все, кислород не обязательно. Можно брать э, сжатый воздух под давлением из компрессора. Используя обыкновенный компрессор, просто периодически в горелку подавать э, газ под давлением, для того, чтобы э, сдувать расплав, для того, чтобы э, рез получался более качественным, ну, как, как вы видите, здесь очень большие сопли и просто-напросто не хватает давления газа для того, чтобы это качественно сдуть. Но главное, что хватает энергии для того, чтобы это вообще, в принципе, расплавить. Повторюсь, 5 миллиметров толщина этого металла. Все, надеюсь, вам понравилось. Если что, я всегда на связи. Пожалуйста, пишите, звоните. До свидания.